Где у нас Аминка, то Ага, там. Да-да-да. А где волосики-то? Телефон Растрепанная. Уставшая. Устала, наверное. Это наш питания, да Наверное, у меня влечила. Сикачи, Джи, Джи, а то обсекаешься. Ага. Наша, наша. Одиннадцатый молодец. Поухаживаешь, да, за ней? Вот так. Помнится. <смех> Правильно, порядок должен быть, да? Дома вас это раскраски ждут и цветная бумага и клей. И нужно, и нужно всегда. Ты же все просила, мам, хочу это. Чего хотела-то? Подделки делать? Да. да. Мама это А? Ой ты моя сладкая. Ой ты моя кисанька Да, на куколка. Только вот зачем ободочек мы не поправляем? Смотри, у тебя челочка торчит. Да. Вот так надо поправлять. Да, да, я вот я... так смотри, кукла, посмотри на лицо. Да? Да. Ну что, одеваться будем? Дома раскраски вас ждут. Цветная бумага. Цветная бумага. Еще аминь. Поможешь что ли одевать или нет? Еще танцы? танцы? Да, карандаш. Это сломастеры. Поможешь? Да, давай. Одевайся. Здравствуйте. Слушай, что у нас есть, это отдывайся. Давай, давай. Давай снимай. Помогай. А я поснимаю вас кулемки. А? Давай, давай. Может дома поговорите девочки. Одеваться начнем. Миша, как ты Новый год то отметил? Да, дома. Дома то Новый год отмечали ведь. Да с, О -о -о. с Да ты чё? А да, подарил. подарил. Кто не подарил? Дед мороз. Папа да, же от него планшеты привез от а Дедушки это Мороза. Мороз. Это терт мороз. Да, мороз. Да, мороз. Динарка не снимает штанишки, пускай она этими штанами оденет теплые штаны. А, да. да. Как я одевалась, тогда я одевалась. Сама, да? Ты умница у меня. Динарке я помог. Амина помогай Динари, а ты большая. Вон Миш сам одевается, да? Не, не сама, сама. Пришел сегодня. Секретно, да? Mm -hmm. Нравится? Mm -hmm. А это включать и выключать камеру. Что садитесь, я не снимаюсь? Я снимаюсь от ванна. Ты дома на видео снимаешься? Нет. Почему? Не, ну, мама не зашает. Ой, так интересно же. Ну, не, а у меня не зашает. Ну ты подрастешь, сам будешь снимать. Да, вот, а а, а у, она... у меня телефона нет. Купят. А у меня да. я зашает, мама. Куда тебе почитать? А у меня есть. Ага. А у а меня 4 -е. Да. А сколько а Тебе как семь четыре показываешь, как да. тебе семь то стало? Да. Динарки даже фену еще стоит? четыре. Нет, семь мама. Нет, это три. Это три. А Один, да, вот. вот сколько вот. Ну одевайтесь. Смотри, вот сыра, сыра здесь амина. Давай вначале обувь одень. Вы сегодня гуляли? Я тоже а, вы ]Um, гуляли. Few? Гуляли, да? да. И я нашла. свою. Да. Так она здесь оставалась, не терялась она. Обувь оденьте, а то босиком стоит. Там Даринка вас ждет. Да. Конечно соскучилась. Как не любит? Конечно любит. Она еще Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. Батухтяна. а? Батухтяна. Рас... Рас... Рас... Рас... ну, Батухтяна. Ну, ну. Рас... Да. Рас... А ну, да, Батухтяна. Ага, Ира. Угу. Олен. Да, ты молодец. Вы уже большие. Так ты умница. Давай, засегивайся. Сапту сама садики. Да Комица. ты что? Умница. Ты, кстати, а застегиваться-то сегодня будем или будем все разговаривать? Динар, а? а? может застегнешь? Она стоит что-то. <связывая> а? Тебя научить надо? Умница, молодец, правильно, надо самой учиться. Начинается с каляки-маляки, а потом хорошо будет. Да, это всегда так. Нет, нет, сразу хорошо будет. Еще подтягиваем. Сейчас замочек сломаешь. затушишь себя, что ли? Надежда Николаевна там и Наталья Юрьевна. Нет, Наталья, там Надежда, Наталья, там воспитатель. Я знаю, там питатель там есть, мама. Я знаю. Надежда Николаевна и Наталья Юрьевна там. Наталья Юрьевна ушла. Ушла? Что, мы нет Натальи? всех mm. есть дом? Да. Uh -huh. Даже в Как же, как же. Как же. Еще... Я да, еще... еще Лома меня писал в суде. Да ладно? Сегодня обижал. бежал? Да. Давай, давай. И все, все, все, все. Почти, почти. Давай вот здесь застегните и все. все. И шарфик оденьте. Страшно. Сама, сама, большая же. Вот и все. Вот и вся. Вот все. да поправлю здесь так. Да поправлю. Это все сама. Варежки теперь. Ободочек-то оставим, Амина? Ну, оставим. Оставим? Завтра оденем, да? Ага. Что, Миша, ты пока скажешь? А? Миша, пока. Скажи. Пока. А по имени не надо говорить? Пока, Миша. Ладно, все. Да, не будем случайно. Пока, Миша. Пока, Миша. Пока, Анина. Скажи, да, Миша? Да. Твоё. Все, пошли, девочки. Это Чего говоришь, то опять, гурушка наша? Я приоткрою, мама. Чего? Я всё знаю. Ты все знаешь, я знаю, что ты все знаешь. Видишь, как с фонариком хорошо видно? Да, Да. Да, да, да. Динарка, как всегда, по сугробам бегает. Пошли, больно, там железка. Пойдем, пойдем. Снегу-то навалило сегодня. А -а -а. Вы чистили, да? А -а -а. Да? Я да. Не чистила. Вот родители не пускают, не чистят. Теперь дети чистят, да, в садике. А -а -а. Устаете? Да. Я даже устала на вади снять чистить. Устала, да? Да. А вот раньше мы ходили, родители и чистили на улице. На улице? Ну да, на участках, Наших. да, ваших детских площадках. А сейчас видишь? Не разрешают. Хочу, чтобы мы не да. Мама. Ау. Она... Она Даринка поспала сегодня хорошо. Она отдохнула сегодня от вас хорошо. <с эй, <с эй, Чего? Эй? Садила, наша, наша Нет, Даринка сегодня отсыпалась, а хорошо. Поваришь? Да. И дороже, море. море снега, море снега. Море, снег. И легкий он, да? Море снег, снег море. Ой, ой, еще раз повтори, еще раз повтори. Упал, упал, упал Дед Мороз. Да. И нарка. вот такие дела, красивые, интересные. Ой, пошлите, нас заметет а то. Да и Даринка ждет, да и раскраски вас ждут. Раскраски вас ждут. Тебя. Подделки делать. Да, тебя тоже. Иди, иди. Меня мама светит. Могу? Иди. Я не успеваю. Ты не успеваешь. Ага. Снега много, да. Ага. Я тоже падаю. Ну не падай. Иди аккуратно, не торопись. Вот так вот мы ползем домой. Как черепахи, да? А что? Это что ночью утром стоят, что ночью маники ходят? Н ночью маники ходят, да, и днем ходят маники, не только ночью. <свы> Ой, устали. Все домой. Все, пока. Скажи о минусе. Они уходят Да Они уходят Выходят они Хорошо Зашли мы домой И Аминка больно А Даринка раздевает Аминку Давид говорит Вот такие радостные Ай, холодная, конечно, холодная. Ты-то лимон сюжешь. Раздень, девочек, раздень. Давид. Нет, давид. Я сама Мне картошку надо вытащить. А нет, Динари помоги, Динара попросила. А все одену, Намело? Мило? Правильно. Давай а а? Мне картошку надо это посмотреть. Сейчас раздену. Mm. Давай. Давай. Давай Давид обувь Мне снимет. Какой кусят, Почему? Не хочу Давид. А я что картошку. тебе Давид плохого сделал? Меня описал, я Я смогу. Сейчас развяжу. Подожди, картошку просто помешай. Я думала, подгорает. Нет, не подгорает. Она у меня в духовке стоит. Очень хорошая, как деревенскую делаю. Уже сейчас стоял. Полтора, наверное. Ну, нормально, больше не надо тушить. Пускай бульончик будет. А то выкидывать нехорошо будет. Ай вкуснях. Хватит, мам, потерять. Ой. Можно потерять? Давай шапочку развяжем. Чувак. Спасибо, что ты тут... Не три, например... а шесть. Вот а а вот вам хватит. Есть? Клей давай. А -а -а. а а я был, я, был, я был. вам тут раз много фломастеров купили. А -а -а. Ни один не остался. А здесь шесть, может, останутся живых. Потому что И будете я их зачем? Зачем? У меня своя работа есть. ну да Что делать да да да да да да да да да да да А да клей-то? Клей Динара да да Я да да да да что тут да да Какую-то почелку. Какую? Ну, любую. А ты хочешь сейчас? Ну, не сидите. Да. Да. Но сейчас это Моя вот, это твоя. Амина А, а Принцесса-то Принц... Динария. Тихо не кричи. Принцессу Динария. А вот этих... А зверуша Потому Сюда что... Тихо душу, не кричи. Я объясняю. Да? Да, Амина же понимает, она умница у нас. Просто <связывая> надо объяснить, а не надо кричать. Да, солнышко? Да, а ты сразу истеришь. А вот у розового Баба. <связывая> Амина, бери ей не надо. Не надо и не надо, да? Бери. Шампины, на, минуточка, хочешь? солнышко. На. Ох, какая она у нас. Туда, ось, Другой купить? Да. Почему? Потому что. А если не куплю, что будет? Что? А? Что будет? Что будет? Я у тебя спрашиваю, что будет со мной, если я не куплю. Ничего не будет? Иди рисуй теперь. Всё? У тебя а... все потерялось. Да к тебе же не надо, ты оставила, а меня. Я вообще смотри, мама. А. Я теперь придумала, как буду рисовать. Как? Карандашами? Нет. А как? Вот буду вот здесь, тут вот. Срисовывать. А, вот, срисовывать будешь что? Дай меня... Меня, дай... да. Так вместе рисуйте. Фу Идите фу в комнату и рисуйте. А я сейчас в интернете найду в Инстаграм. Там есть. Наклей, берите. Андарин давай. Пошли. мы а, кружку. А, то зачем? Чтобы сюда вышли, чтобы не М -м -м. Да, мы здесь чтобы не да? Дарину не пустите? Да. Она вас целый день ждала? Ага, вот она будет туда Так, Дарина, тебя не хотят пускать к себе. Я не поняла. Я целый день вас жду дома. И тут они решили меня не пустить в свою комнату. Это как понимать? Все, давай, пока. Мама, запи, я пожалуйста. Что делать? Хочу потелку, быстрее сделать. А? Пока, Дариночка.